Сегодня вы смотрите презентацию спектакля мюзикла сезон «Подождение». Кого же удостоить ценным призом, скрипкой, великого маэстро Пау Антонио Десторе? А мы приглашаем актера Симура Брагедерица, который расскажет обо всех плотностях создания мюзикла. Сезон «Дождей» — это первый большой проект продюсовской группы «Cane где принимают участие талантливые музыканты, талантливые танцоры, талантливые артисты, победители в всероссийском социальном конкурсе искусств «Найти героя» в 2021 году. Ты посмотри, как он красив, какая скрипка у него в руках. Ладно, но опять ты за свое. Мы вас заставили... Проект насладиться музыкой 90-х годов и вспомнить то, от чего мы все отмыли. Его узнал я. Это был один из рейнов. В основу «Рюсикл» легла история талантливого музыканта, скрипача Ника, и не менее талантливой, потрясающей девицы, его возлюбленной Беллину Уайт. И, конечно же, изначально этот проект «Рюсикл» был написан на английском языке. Для Голливуда, для Лас Вегаса, но вокруг почвы он обрел российский борт и российскую версию. Сегодня в 5. На набережной. Ты знаешь папа, Макосфера? Я буду ровно в 5. Элэйн, я обещаю, буду ждать! Осенью, театральный сезон, 10 октября, мы вас приглашаем уже на премьерные концерты, на премьерные показы. каждого из вас, наших многоуважаемых женщин и наши...